Я являюсь управляющей семейной стоматологией «НЕОМЕД», находящейся в станции метро Кузьминки. Хотела бы выразить огромную благодарность учебному центру Мегастом, а в частности Андрею за проведенный курс, связанный с продвижением Инстаграма, за позитивную энергетику, за прекрасное, прекрасное объяснение и пояснение данного курса, После этого курса мне хотелось бы сотрудничать с Мегастом, а в частности с Андреем, для продвижения нашей клиники, чтобы стать успешным. Спасибо Мегастому и Андрею за проведенный курс. Я очень благодарна.